Слушай, <смех> <смех> ну ты байки умеешь травить. Байки. <смех> да вообще, до самого утра можно тебя слушать. Ну, да. <смех> ну ты вообще даешь. Слушай, ну ты нас. Ты нас... Так, напугал. Да? <laughs> <Ta? laughs> да. Поэтому давай сейчас вот yes. садись, есть! Садись, отдыхай, попей mm -hmm. вот чаечку, попей, вот eh, покушай печенюшек, ой, да, с лимончиком. Ты, наверное, mm -hmm. давно не кушал лимончик, да? Ну, no, я хочу победить. Я уж так и же видеам подробнее своей. Oh. Ой, да ладно тебе, ладно, я уже поняла. Приходит тут всех. Пугает. Hey, чего ты там только не видел по своей дороге. Пугальщик. А ты что Недолго Швента. Швента. Праздник? Да, ну, да. Да, так, да, праздник. да, ты, ты, ты, ты что? Да какой, да какой это праздник! Это праздник, на который принято оставить только уши, а закрыть всю морду маской, что ли? Да это уши? не праздник, это называется карантин. Ну, или там выходные дни, как это называется. Ну, ну вот что это скажи, что это за праздник? Ну no, nee. что, да нет, да нет, ну подожди, ну, я же я понимаю, я понимаю, что может быть когда-то вот там весной, вот когда еще были первые нерабочие дни, когда вот там дети в школу не пошли, взрослые на работу не пошли, может быть, конечно, для их это было и праздник, но, но сейчас ты, ну сколько же можно-то этот праздник nee. отмечать? не nee, ты не о том мувиш. А чем? Я не о карантане мувя. Ну, а о свинче шестких смарлых... No on w różnych krajach się inaczej nazywa. Oj, jakie straszne nazwanie. Tak. Na przykład w Ameryce nazywa się Halloween. The, the hello, hello. In. kuda in. Hello, kuda? Halloween. No takie święto. A. Halloween. Ho, a, ha. Ha. to, I co, no i co Hello, вот этот вот in делают. Ah, najpierw, najpierw oh, Czeka, пришлось, так, да? А, эти за раз все что яснее. А ну и ты его взял? пришел. Ну ладно, только да, подожди. На подарочек наверное, большой. Ну-ка, сейчас надо немножко освободить пространство. Вот так, чаек, пододвинься. У меня тут сейчас подарочек будет. Так, подожди. Да подожди, я тебе помогу. Да подожди ты. Подожди. Сейчас, сейчас. Так, сейчас, так, так чаечек, чайочек, чайочек. Так, сейчас вот так вот, так вот так вот. Давай, давай, давай, Ай! Опа! Вот это! Тыква. Ух ты! вот тебе такой презент. Вот это подарочек, вот это да, вот это тыква. То есть дыня. Да у меня пока что со зрением все нормально. Я вижу, что это тыква. Не, то есть дыня. To, to, что это за странная какая-то заморская дыня? Я знаю дыньку такую желтенькую, такую сладенькую, она еще такая как арбузик, как десерт, Nie! а это тыква! То, о чем ты говоришь, то есть мелон, а то есть дыня. Мелон? Мелон. Подожди, ну no мелон, это же по-английски. По это по-английски дыня. по Подожди, również. подожди, что-то я запуталась. Hmm. Я запуталась, подожди. А... Это тыква. А ты говоришь это дыня? По польску дыня. По польску. Значит, если по польскую это дыня, то по-российску это тыква. Такое может быть. Так. А то, о чем ты говоришь, то есть мелон. Желтый такой. А по-российску я бы еще называю. Мелон, это судя по твоей логике, это дыня. Co <gry> śmieszny. No dobrze. <gry> Melondynia. A dynia dykwa. <gry> lada, <gry> lada, chrzewu, <gry> <lada, gry> <lada, gry> ja okay. поняла. Значит так, сейчас. Будет происходить волшебство волшебное. И сейчас придет, значит, наверное, фея, да? И вот эту вот дыню-тыкву превратит она ее в прекрасную карету. Мне подарят платье, ты будешь моим принцем. И мы с тобой поедем на этой карете в замок, чтобы отмечать праздник. Хеллоу, как там его Ин, да? Все не, правильно? Нет. Почему? Бо ты помнилась. Święto Halloween z bajką Kopciuszka. Słuchaj. To, to, ta dynia to jest symbol tego święta, a nie, a nie kareca ani karoca. No, no zresztą ja ci wszystko zaraz wyjaśnię. A, no dawaj, dawaj, dawaj, papad drobnie, popod...